Добрый день, коллеги! Сегодня хотел бы рассказать про кейс, который мы упоминали на нашей шестой конференции в Санкт-Петербурге. Это кейс, связанный с земельными участками, которые продавались недалеко от Казани под коттеджей. На берегу прекрасного озера мы зашли на втором аукционе и планировали забрать с одной заявкой один земельный участок из пяти. Но оказалось, что была подана заявка на все пять участков. Это был один человек. Нам пришлось с ним торговаться на повышение. Мы сделали пару шагов, и он отказался от этого участка. В итоге мы выиграем один участок из пяти, как и планировали. А он выигрывает все остальные 4 одной заявкой. Дальше у нас происходит звонок. И этот человек говорит нам, а вы не хотели бы мне продать свой участок земель, который вы выиграли? Ну, естественно, это было в агентской схеме для нашего клиента, и мы таких решений уже не принимали. Дальше оказалось то, что там есть такой нюанс. Министерство культуры Республики Тарстан наложило обременение на эти участки, запрет на строительство каких-либо зданий. Мы обратились в Минкульт, и оказалось действительно, да, там... Когда-то был найден поселок 14 века, проводили частично уже раскопку, разведку. Оказалось, что там закопана целая деревня, и поэтому они наложили этот запрет. На вопрос, когда снимется этот запрет, они нам сказали, финансирование государственное будет только в течение двух-трех лет. Но если вы хотите сделать это быстрее, можете проспонсировать эту раскопку, она будет стоить где-то около двух миллионов рублей. Мы на этом не остановились и решили найти решение этой проблемы. В итоге мы получили выписки из кадастровой палаты и оказалось, что тот земельный участок, который купили мы для агента, не входит в эту охранную зону. И наш клиент с удовольствием и с чувством удовлетворения подписал договор купли-продажи и выкупил этот участок. Агентская схема, вознаграждение 100 тысяч рублей. Стоимость участка была 1 100 000. 10% от стоимости лота, в принципе, неплохо, я думаю. А второй участник, который не знал о том, что есть ограничения, отказался от этих земельных участков, и они будут дальше идти на падение. Но боюсь, что никто уже не захочет их купить. Я столкнулся с этим первый раз, и для меня это был большой опыт. Хороший большой опыт с которого я хотел с вами поделиться, чтобы вы не совершали такие же ошибки, как я. На этом все, дорогие друзья. На связи Ленар Гельфанов. Увидимся.